Друзья, всем привет! Сегодняшний факт по программированию уже восьмой. Давайте посмотрим, какие вопросы поступили ко мне по разным каналам связи. Итак, вы видите, что их на сегодня будет 4. Не будем затягивать, давайте будем отвечать. Итак, первый вопрос. Для чего нужен мас-транзит? На самом деле это очень удобная и полезная штука, объясню почему. Смотрите, допустим вы будете использовать какую-то очередь сообщений, или ActiveMQ, или RabbitMQ, или еще другой какой-нибудь MQ, неважно, на самом деле их много, но Mass Transit имеет э, возможность... Э, как это будет по-русски-то, а, имеет возможность сериализовать и десериализовать э, полученные сообщения для за вас. То есть, если вы используете, например, RabbitMQ, то все взаимодействие с RabbitMQ идет на уровне э, стринговых сообщений, да? То есть там роуты, они через специальные паттерны шарятся, ну, вернее не шарятся, а разруливаются. То есть через звездочки, там слэш и, возможно, название каналов. Так вот, собственно говоря, Must Transit это надстройка, по большому счету, на RabbitMQ или на любой другой. Ну, вернее, на любой другой, который поддерживает. Must Transit поддерживает RabbitMQ, ActiveMQ, по-моему, что-то там SG поддерживает сервис ну, В общем, Must Transit это сериализованные данные. То есть, если вы поставили RabbitMQ, и вам нужно через него пустить сообщение, и, допустим, у вас есть какое-то приложение, ну, например, которое должно отправлять очереди, а другое должно его получать, то вы отправляете сериализованные данные, то есть устанавливаете через э, типизированные сообщения, Обмен вот как раз через этот MQ. Более того, Mass Transit сам может настраивать каналы, ну, собственно говоря, очереди, да, и эксченжи, например, на MQ они создаются автоматически. И, в общем-то, за вас делают всю львиную работу. И это, на самом деле, очень удобно. То есть вы положили какой-то объект класс, отправили его в сообщение, и на другой стороне этот объект класс получен в том же виде. Это очень удобно. Ну и плюс в том, что не нужно настраивать... Так долго, мучительно, все вот эти вот очереди, все вот эти эксченжи, допустим, на RabbitMQ. В общем, на самом деле, очень сильно рекомендую. Я в дальнейшем покажу, как этим можно пользоваться, насколько это удобно. Итак, следующий вопрос. Пакет Mediator, это и есть SecureS. Uh, я бы так не сказал Смотрите, для того, чтобы определиться, что это такое Нужно сначала понять, что из них что Ну, во-первых, давайте cqrs Это uh, command query Responsibility segregation, то есть, такое понятие как Command это как бы запись в базу данных, а query это запрос, а responsibility segregation как бы разделение. Да? То есть получается, что записи и чтения, операции, записи и чтения, они были разделены. Причем Архитектор, да, тот, который придумал этот паттерн, этот подход, он имел в виду две базы данных, то есть операция с базы данных, которая была на чтение, операции чтения выполнились быстрее, поэтому, собственно говоря, и она обрабатывалась на самом деле гораздо быстрее. Операции записи производились немножко дольше, и поэтому они производились в другую базу данных. И, собственно говоря, чтобы у вас была целостная база данных, между этими базами на записи, на чтение, был процесс синхронизации, то есть в конечном итоге вы получали полную базу данных. В общем, если говорить про вот CQS и медиатор, то это немножко разное. В том смысле, что медиатор это как раз паттерн. Это как раз паттерн, который называется посредник. И он упрощает систему разработки в том смысле, что он разделяет процесс на вертикальные слои. Например, допустим, у вас есть какой-нибудь контроллер, и в нем каждый метод если при использовании медиатора да, вот этого э, паттерна у вас каждый метод получается вертикальный то есть, э, грубо говоря, у вас для каждого метода свои viewmodels свой request, свой query вы могли свои инжекшены сделать потому что это на самом деле разделяет его от других э, э, так сказать методов да, в этом контроллере и полностью огораживает вот этот функционал, вот этот вот контекст этого выполнения Собственно говоря, они очень похожи, потому что вот SQL и медиатор, они призваны делать примерно одно и то же, разделить вот этот контекст да, выполнения запросов. Но, собственно, медиатор, он не только чтение и запись разделяет, хотя и это он делает, но это он делает на более, так сказать, программном уровне, то есть гораздо выше над контролем, в отличие от SQL. SQL смотрел прямо в базу, а медиатор это выше над бизнес-логикой. То есть э, это такое... Как, как говорит автор, да, Джимми Богарт, автор этого медиатора, этого пакета, он вертикально поделил вот эти вот методы, и у них контекст получился такой более обобщенный. Вы можете использовать разные сервисы, один и, ты, один и тот же микросервис, один и тот же сервис, да, какой-нибудь там, или менеджер, или провайдер, да, какой-нибудь класс. Вы можете использовать в разных методах медиатора, но, собственно, все сводится к тому, что у вас контроллер призван, если говорить в концепции SP.NET Core, единственное, что дернуть какой-то там квери, да, причем вы это можете сделать из любого места, и, собственно говоря, каждый вызванный квери имеет свой хендлер, и в этом, собственно говоря, получается и разница медиатора от SecureS. То есть они призваны делать практически одно и то же, я так сказал, ну, то есть очень похожи да, но реализация у них диаметрально противоположна, поэтому это не одно и то же. Это очень просто похожие системы для написания кода. Итак, вопрос номер 35. Насколько полезен Prometheus в микросервисной архитектуре? Ну, вообще на самом деле очень полезен. Для начала нужно определиться, что такое Prometheus. Если я правильно понимаю, Prometheus, э, ну то есть речь идет о том, что э, система мониторинга Prometheus, которая, насколько я помню, open source, э, позволяет собирать данные с определенных ресурсов, пусть это будут микросервисы или как минимум один микросервис, и в каком-то виде показывать графики вот за про, графики. Вот этих метрик, да, то есть Prometheus предоставляет какие-то метрики, которые могут собираться автоматически. И, собственно говоря, вы эти метрики можете писать сами, собственноручно, том, в том месте и при тех условиях, которые вам требуются. Так вот, Prometheus он работает очень просто. То есть в какой-то момент определенный, ну, то есть это настраивается в настройках самого Прометеуса. Обычно там несколько секунд, несколько десятков секунд. Он опрашивает ваш сервис на предмет его наличия, на предмет количества запросов. То есть, э, э, да, Прометеус должен быть предварительно интегрирован в вашу систему микросервисов и насколько полезен, на очень сильно, да, на все 100% очень полезен. Всегда очень важно знать, работает ли ваш сервис, работает ли он правильно. Более того, Prometheus может собирать не только общие данные, там, количество запросов, временных выполнений или там, другие какие-то характеристики или метрики. Он, как я уже сказал, может собирать ваши, личные, ваши лично созданные, да, собственно,ручно созданные метрики, которые могут описывать не только там, среднее количество реквестов или там, среднее количество времени на ответ на реквест, но и, допустим, данные по бизнес-логике. То есть, у вас есть какая-то метрика, которая считает количество там, я не знаю, запросов на склад. И вы можете в отдельный параметр это вынести и Прометеус это будет считать. Работает он по простому принципу, как я уже сказал, опрашивает свои метрики на тех сайтах, куда вы ему укажете. Я думаю, что как-нибудь в дальнейшем покажу. Насколько это полезно? Очень полезно. Особенно если учесть, что... Система микросервисов достаточно сложная система И отслеживать каждый сервис очень сложно Потому что при отслеживании каждого сервиса Вы будете узнать только о работе сервиса одного А когда вы собираете метрики с разных сервисов В одно место, тогда вы будете иметь более цельную картину Потому что, потому что это удобно На самом деле альтернатив Прометеосу тоже на самом деле немало Я использовал Application Insight ну, в общем, я остановился пока на Прометеусе, хотя Application сайт, ну, у них немножко другие э, принципы работы, но суть в том, что и тот, и тот помогает очень, э, очень четко определять, насколько система в каком ну, состоянии работает, не работает, так или иначе. В общем, полезен, да, сильно. Итак, следующий вопрос. Графана или Прометеос? Что лучше для мониторинга? Ну, в общем-то, тут вопрос такой неоднозначный. Смотрите, Прометеос, о котором было сказано в предыдущем вопросе, это э, то, что позволяет собирать метрики, но и не только собирать, а еще и показывать в каком-то виде, там, графики использования. Но смотрите, Prometheus это показывает в достаточно скудном интерфейсе, и там очень сложно некоторые э, э, функции сделать, например, сопоставить несколько график. Очень, очень сложно и на самом деле не очень наглядно. Графана. Что такое графана? Графана. Специальный такой инструмент для визуализации вот этих вот самых график, метриков или других запросов. Причем, смотрите, Приметеус может собирать эти самые метрики, а Графана может их реализировать. Вот эти два компонента, они между собой очень четко могут быть и вообще обалденно настроены. Помимо того, что Графана может привязываться к Приметеусу, то есть как соурсу для получения метрик, Графана может и подключаться и к другим source объектом, да, к дата source. Собственно говоря, напрямую там К SQL серверу, или там MySQL серверу, или допустим Elastic Search, или там, я не знаю Ну там на самом деле очень много возможностей Тоже графаны, но смотрите, если Prometheus, он больше предназначен для Сбора метрик и для создания Каких-нибудь кастомных метрик Опять же скажу то Grafana, она предназначена для визуализации больше красоты, больше графиков, совместимости, какие-то агрегирующие функции, графана и Prometheus вот вместе эти два компонента позволят вам целиком и полностью отобразить все возможности системы, микросервисной системы. То есть, если учесть, что Prometheus может собирать ваши какие-то бизнес-метрики, да, то есть, которые специализированы там по каким-то операциям. Графана их может показать, то есть, допустим, там количество запросов там прайс-листа за последний там час да или там среднее количество товаров там купленных там через такую так я не знаю на продакшене да то есть там такие возможности есть но также графана возможно в смысле имеет возможность и опрашивать напрямую допустим базу данных да то есть Например, для отладки. У вас несколько операций по там, ну, я не знаю, там по сбору, допустим, по продаже товаров, да, каких-то свершилось, а прямой запрос в базе данных может определить, реально ли количество совпадает с тем, что было с продажами. В общем, вот эти два инструмента нельзя, хотя и тот, и тот может визуализировать, но Prometheus он больше предназначен для сбора метрик, а графана больше для показа. Ну, вот, наверное, вот так вот.